Здравия, друзья! Произошло обновление авторизации в Правильный Сибирь, а, в автоматизацию. И теперь вам доступна новая функция «Восстановить пароль». То есть, если вы забыли пароль, указываем свою почту, восстанавливаем. А, вам выдано сообщение о том, что данные высланы. Заходим на свою почту. Это я ранее открывал почту. Вот вижу, что мне... Пришло новое письмо. И таким образом сгенерированный пароль я вставляю. Указываю почту, новый пароль. И удачно авторизуюсь. Могу продемонстрировать еще разок. Восстановить перехожу на почту новое письмо пришло новый пароль ну и соответственно так что то он мне вставляет интересные вещи ну вот все так же входит ну всем успехов удачные Работы. До свидания.